Здравствуйте. Хочу рассказать о своей мойке. Находимся в Архангельском области в городе Котласе. У нас мойка с тремя постами. Все придумали, сделали. Машина подъезжает к воротам. Автоматически открываются ворота. Пойдемте, внутри покажу. Это рабочая комната. Здесь оборудование Все боксы под камерой, вся территория. Вот стол рабочий. Здесь вот оборудование. Вот оборудование. Есть осмос, который нравится людям очень. То оборудование должно быть давление воды, очень хорошее фильма хорошая пойдемте в боксах покажу за каждым автомобилем любимая фол плеч заезжает чисто очень приятно покажем как боится Воде, все нравится Есть у нас полностью карточки немаловажно освещение должно быть весло двигутся называет на кнопку движения к Здесь тоже наша полосатка, она вот, автонавливается, крутит автомобиль. Здесь тревесосная станка. Вот такую штучку придумал, очень удобно для людей. Она крутится, уверен, что не у каждого есть. А для чего эта штучка нужна? Чтобы крутиться в другую сторону, в тревесосе еще шлангами, не И чтобы не поцарапать машину, И да? Пересосы есть у нас. Воздух отдельно тоже продуваются. Есть подкачка шин. Все. Комплект. Вот и все. Спасибо большое.